«Блаженные миротворцы», — сказал Иисус в Нагорной проповеди, — «значит, верующие люди и церковь должны искать пути к миру». Уже есть сегодня некоторые предложения, как некоторые выражаются «обнулить церковь». То есть построить, простить всех воюющих друг с другом, солдат. Как вы думаете, почему это церковная амнистия, обнуление, — не распространяется на отверженных епископов или отлученных пасторов, собственных союзов и церковных объединений. Вы задаете вопрос, который просто ниже пояса, бьет под самый дых. Вот этот сейчас трагический период, который мы переживаем, он обнажил самое страшное, вот по-моему, он обнажил самое страшное в церковных людях, от простых прихожан до самых высших иерархов. Отсутствует абсолютно понимание воли Божией и миссии церковной, и сути церкви. Отсутствует. Все сейчас, вот иерархии, все сейчас, церковные службы, церковные команды, они все сейчас включились в повестку, навязанную политической властью. И все они сегодня следуют в именно политиков, и именно начальствующих. И Христос сегодня даже не где-нибудь сбоку, Он сегодня даже не позади этой колонны, он сегодня просто изгнан, он изгнан сегодня, с кафедры изгнан, он с собрании церковных изгнан. Сегодня идет такой вот э, невероятный процесс обнажения пустоты в церковной среде. И поэтому амнистия, вот вы говорите, понимаете, это опять слова, но понимаете, это, это человек. Вот за теми изгнанными, отверженными, которых кто-то там проштамповал, как предателя, как какого-нибудь изменника. И вот это вот в годах накопилось, это все заросло с корлупой, и вы говорите, амнистию объявить. Это правильное желание. Но тот, который мог бы объявить амнистию, он в кольчуге зла, он в кольчуге самодовольства. Он вот так заключен в этот железный панцирь, в котором нет уже чувства Христова. Когда он говорит, я за вас посвящаю себя. Павел говорит, когда вы были враги по вашим грехам и преступлениям, Бог отдал своего дни сына. Как он возлюбил вас, так и вы любите. И вдруг обнаруживается нет. Ненавидеть – добро пожаловать, сколько угодно. Мстить – сколько угодно. Не прощать – сколько угодно. А прощать – нет. А любить – нет. И это вот, я считаю, самым страшным фактором происходящих сейчас трагических событий – это горькое горькое раздевание церкви, которая обнажила свою внутреннюю боль, пустоту, к сожалению.